День добрый, дорогие друзья, я Игорь Черноусов и видео о проекте Diamond Profit Center. Друзья, сегодня у нас 14 августа и с этого числа у меня поменялось отношение в плане построения структуры в проекте Diamond Profit Center. Я понял наконец-то маркетинг-план этого проекта, нашел в нем, с моей точки зрения, несправедливость. То есть я не считаю, что надо деньги отдавать наверх я считаю что все таки деньги должны идти людям которые их заработали то есть вниз в систему вашу вот и что я для этого планирую делать во первых я убедительно прошу всех людей которые хотят зарегистрироваться в проекте diamond профи Center, попасть в мою реферальную команду не делать это на автомате то есть не предварительно не обговорив писав мне в skype то есть если позиции у меня закрыты то вы просто напросто уйдете наверх это плохо поэтому лучше я вам найду хорошее место в своей структуре и буду вам помогать как своему личному приглашенным пишите в skype я буду вам искать позицию вот так с 14 апреля с 14 августа работаю в этой в этом проекте я конечно такая работа будет отнимать у меня достаточно много времени я вообще-то сторонник автоматизированных систем подписки. И до этого момента я такую систему и выстраивал. Но получается, что все мои действия приносят бонусы людям, которые меня в этот проект пригласили. А пригласил меня в этот проект нехороший человек. Я не хочу ему помогать. вот Я сторонник автоматизированных систем привлечения людей в проекты есть, чтобы это все делалось на автомате такую систему я выстроил или точнее выстраиваю что она из себя представляет э, моя система состоит из э, ряда роликов э, чем больше их тем лучше вы можете брать все ролики с моего канала плюс я сейчас э, буду делать ролики э, для своих рефералов в которых нет моих реквизитов вот этих кнопочек Посмотрите день. кнопочек с моими скайпами и так далее. То есть ролики будут просто чистые, голые. Каждый может вставить в этот ролик именно свои реквизиты, ничего не закрывая. Ну вот, например, ролик о проекте Diamond Профи Центр. Посмотрите. Вот сейчас будут мои скайпы, да. И вот активные кнопки по регистрации. Это кнопочка человек переходит на страничку регистрации и регистрируется под человеком который разместил этот ролик вот благодаря системе этих этих роликов вы имеете возможность автоматически подписывать под себя людей вот только благодаря этим роликам под меня автоматически подписываются от трех до семи человек ежедневно но ролики это только начало то есть чтобы докрутить эту систему до конца а каждому из вас я буду помогать это делать советом практическими какими то делами следующим шагом которые нужно реализовать это докрутить поиск google то есть ваши ролики должны индексироваться и google то есть вы видите мои ролики на первой страничке да чужие ролики необходимо закрыть, естественно, всю первую страничку м, своими роликами. Чем их будет больше, тем, естественно, будет лучше. Но необходимо подвязать еще и Google. Вот посмотрите, когда кто-то набирает в Google Diamond Profit, должны появляться ваши ролики. Вот сейчас э, моих роликов тут нет. Почему? Потому что я отнесся э, э, скажем так м, халатно. Я посмотрел, что никакой тут особой конкуренции нет и никаких действий по оптимизации роликов делать не надо. Это неправильно. Поэтому необходимо докрутить и Google. То есть чтобы ваши ролики были на первой страничке. Делается это достаточно просто, но требует времени. Своим рефералом я расскажу, что нужно сделать, чтобы ваши ролики именно были на первой страничке. На первой страничке Google. Кроме роликов с активными кнопками, кроме поиска Гугла, обязательно необходимо задействовать какой-то одностраничный сайт, который рекрутил, рекрутировал бы людей под вас. Вот я покажу пример старого своего одностраничного сайта. значит Вот такой вот одностраничник. Посмотрите, достаточно приятненький, простенький одностраничник. Что он делает? в нем естественно тоже присутствует видео, которое очень хорошо рекрутирует, в нем естественно присутствуют бонусы, которые вы сдаете своим рефералам, и есть замечательная вещь как форма подписки, то есть вы не только рекрутируете, то есть нажимая на кнопку вступить куда-то, да которые вот еще и здесь люди автоматически подписываются под вас но вы еще и получаете возможность набирать подписную базу по которой в дальнейшем можете работать вот это очень хорошая вещь ее обязательно нужно докрутить до автоматизированной системы я это делаю и, естественно, все это будет передаваться моим рефералам, которые работают вместе со мной. Для чего? Для того, чтобы вы проще подписывали под себя людей. Я вам буду помогать, передавая людей под вас. И вы, благодаря вот этой вот э, автоматизированной системе, будете подписывать под себя людей на автомате. Значит, кроме... Сайт одностраничника, ролика, поиска Google. Естественно, надо задействовать Skype. То есть в Skype, чтобы там не говорили разработчики, нормально работает Skype Sender, то есть рассылка по Skype уйдет. То есть вы можете рекламировать и ролики свои, и рекламировать свой одностраничник через Skype. И, конечно, буксы. То есть вы можете раскручивать свой особенно одностраничник на буксах. Как это делать, я все подробно расскажу на вебинаре, который я буду проводить для своих рефералов. Расскажу, как надо привлекать в любой проект людей. Поверьте мне, делается это очень несложно. Вот Основные моменты я вам показал. Все инструменты я вам передам. То есть у вас будет всего для того, чтобы начать привлекать людей в свои проекты. То есть требуется просто немножко работать. Поверьте, все это работает, это проверено. И причем работает на автомате. Спасибо всем, кто досмотрел этот ролик до конца. Жмите, пожалуйста, нравится. Если есть вопросы, пишите под данным видео.